Всем здравствуйте! Как современному человеку тяжело быть без горячей воды? Вот и сегодня мне предстоит поставить и подсоединить накопительный электрический водонагреватель или как в народе говорят водяной бойлер. С чего начать? Размечаем по уровню на стене место крепления водонагревателя и устанавливаем кронштейны идущие в комплекте с ним. Сам бак бойлера закрепляем на стене и еще раз проверяем по уровню. Потом прикручиваем идущий в комплекте предохранительный клапан и кран для сброса воды. Теперь необходимо проделать всю необходимую работу, подсоединение его к водопроводу и к смесителю. В данном случае подсоединение буду делать металлопластиковой трубой диаметром 16 мм. Отмеряю и отрезаю по размеру металлопластиковую трубку и сгибаю ее в необходимом месте. Не забудем заранее одеть гайку и прижимное кольцо. Расширяем конец трубки калибратором, чтобы она свободно оделась на ниппель соединения. Завожу по месту и наживляю гайку с дальнейшей доводкой до полного прижима. Теперь вторую трубку подсоединяем аналогично первой. Окончательно проверяем все фитинговые соединения и при необходимости подтягиваем гайки. Соединение к бойлеру будем делать через фитинговый концевик. Или по-научному соединитель патрубок. Делаю подмотку из фум-ленты. Многие не советуют делать такую подмотку, так как она ненадежная Здесь каждый решает сам. Но в моей практике не было таких случаев протечки воды. Ленту шириной 19 мм сгибаю пополам и делаю 7-8 витков по резьбе. Смотрим, чтобы не было перекрыто отверстия трубы от ленты. Накручиваем соединитель патрубок и затягиваем его ключом. На металлопластиковую трубку одеваем гайку и кольцо от фитинга. Расширяем конец трубки калибратором и заводим по месту соединения. Наживляем гайку и затягиваем ключом. Аналогично проделаем и со второй подводкой. Выравниваю подсоединенные трубки между собой. Теперь открываем кран подачи холодной воды, заполняя бойлер водой. При этом кран смесителя должен быть открытым. Когда побежит вода из смесителя под напором без воздуха, перекрываем его и включаем в розетку вилку от бойлера. На этом все. Водонагреватель готов к использованию. Такую несложную работу по установке накопительного водонагревателя каждый желающий и сам сможет проделать ее. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то не забудем подписаться на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.